Канал Дениса Кузьмина «Как заработать деньги в интернете» Это канал про заработок как с вложениями, так и без вложений Чувак снимает довольно часто, поэтому ссылочку оставлю в описании Кстати, это мой хороший кореш Надежный инвестиционный проект, который проверенный, это BTC Hash Вы получаете до 4% в день от суммы вклада Как вы можете заметить, я закинул один биткоин И вот сколько у меня уже на счету, я их могу вывести Ссылку на проект оставлю в описании Всем привет, меня зовут Алексей Вильнюсов, я трейдер, инвестор и предприниматель. Я веду свой канал на YouTube, нас уже 200 тысяч. На своем канале я рассказываю и показываю, как я зарабатываю, а также выкладываю видео из своих путешествий. Подпишись на канал и зарабатывай вместе со мной. Проект CryptoTradeInvest.com это тот проект, благодаря которому вы можете зарабатывать пассивно. Тут всего три депозитных плана. Первый – это 13% за 7 дней суммы вклада, потом 27% за 14 дней и 70% за 28 дней. Включены все платежки, ссылку оставлю в описании. Также есть реферальная программа. А, всем здорова, с вами Джойс или Ренат Грубляк. Вы на канале «Как заработать в интернете». В данном видео я сделаю обзор новый на проект Q-Comment. Почему новый? Потому что не первый. Ссылку на старый обзор оставлю в описании. Потому что часто бывает такое – Особенно у меня, не знаю, как у других блогеров Типа, я сделал 10 месяцев обзор на какой-то проект В начале, так сказать, своей творческой карьеры Пути канала, как заработать в интернете И уже сейчас они изменены всякими обновлениями до неузнаваемости Чуть ли не суть заработка другая Поэтому приходится делать новые обзоры Да и, в принципе, вы, подписчики, меня просите И мне саму это интересно а, в общем, проект Q comment. Объясняю в чем суть. Это букс, который по большей части завязан на комментариях. Также есть лайки, репосты, регистрации, как и на всех буксах. Э, давайте начнем с регистрации. Она абсолютно такая же, как и на других буксах, сайтах и так далее. Потом есть интересная фича называется экзамен. Многие те, кто тут уже зареганы, знают, что это, и не особо-то легко его сдавать. Еще под старым обзором спрашивали, а запишешь ли ты ролик по экзамену? Да. Во-первых, потому что я его сам не прошел. Вы можете заметить, у меня тут есть внимание. Табличка для доступа э, к написанию комментариев. И, соответственно, заработка на них нужно сдать экзамен. Давайте перейдем по ссылке. И да, нужно указать кошелек в настройках. У меня на балансе 1321 рубль, но кошелька я так и не указал. Кто-то напишет, зажрался. Э, спросите, как заработал реферал. Такс. Э, дальше. Сами задания. Их тут много. Э, и платят за них довольно щедро. Недавно было, ну как недавно, примерно 5 минут назад я серфил по сайту и нашел задание, связанное с подпиской репостом, где платили за все вместе 3 рублей 75 копеек. Я не могу найти, но, да, это немного, но это хоть что-то. Потому что будут писать в комментах, типа, опять ты со своими буксами и так далее. Чуваки, буксы это нормальная тема, сам с них начинал э, и зарабатывал на них такие довольно интересные деньги э, на тот момент. Так что и вам тоже рекомендую, это для тех, кто... Как бы, ну, только начинает заработок в интернете, в основном для школьников, потому что у меня аудитория разная. Есть взрослые, которые интересуются в основном инвестиционными проектами, и на них можно заработать. Я очень много э, своей прибыли толкаю в инвестиционные проекты, чтобы заработать больше, и на этом неплохо поднимать. И также есть школьники, которым интересны вот такие способы, там, перезаливы чужих видосов, э, всяких вариаций, буксы, и так далее. Поэтому да, все сегодня букс. Кстати, скоро будет видос про то, как я вложил 500 баксов в биткоин. Э, интересный видос будет. Такс. Да, я запишу ролик с тем, как я выполняю э, задание на экзамене. В общем-то, насчет этого понятно. Дальше. Все проекты – это все задания. Пробежусь по данным вкладкам, кнопка. Э, Персональный. Это уже ваши данные. Э, избранные. Это избранные задания. Вы можете их отметить, какие избранные. Черный список – это черный список заданий, куда вы кидаете задания. Партнерская программа – это тема интересная, потому что я всегда оставляю ссылку на плейлист, где рассказываю про то, как привлекать реферал. Что я хочу сказать: многие действительно этим интересуются, я этим рад. Тут есть три ссылки: ссылка для привлечения рефералов на главную страницу, то есть, например, у вас есть какая-то подписная база, вы хотите привлекать рефералов туда. Я рекомендую брать вот эту и вот эту ссылку, потому что вам скинут, например, ссылку реферальную на регистрацию. Ну, скорее всего, вы даже не поймете, что это рефералка, потому что тут в интернете все заулировано и это хорошо. И, ну, окей, регистрация какой сайт не поймете. Вот на главную страничку, если скиньте, вы можете там посмотреть, что на главной странице, а потом перейти регистрироваться. Вот такая то есть психология. Всегда интересно сначала побегать, походить, а потом уже начать что-то делать. Да, вот у меня реферал, но не особо-то они что-то выполняют, наверное, еще экзамены не сдали. Какие платежные системы тут есть, ребят? Чтобы выводить, вы можете указать в рубли, в доллары, доллары, также яндекс деньги и все. А пополнять можно и там некоторыми банковскими способами, то есть через банковские карты, банков и так далее, прошу прощения за тавтологию и так далее. Все способы заработка, при помощи которых можно заработать на Q-комменте. Первое – это задание, рефералы, а также раскрутка своих каких-то проектов. Это три основных стратегии заработка на буксах. В общем, это мой некий новый формат с веб-камерой, обзора буксов и не только. Надеюсь, вам понравится. С вами был Ренат Грубляк. Вы, наверное, сейчас у вас глаза горят от рекламы на баннерах. Криптоинвест трейд Trade рекомендую. BTC Хэш его рекомендую, Олимп Трейд рекомендую. Ребята, делайте все возможное, чтобы меня поддерживать, там, лайки, подписки, скажите, зажался, скажу, да. Всем пока! А, начнем с регистрации. А, в чем я суть? Ни в чем, просто регистрируйтесь.